«Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Добрый вечер, в эфире программа «Разговор по чесноку» и я, ее ведущий, Роман Полинсков. Наиболее распространенным заболеванием в мире связаны с сердцем. По статистике, 30% мужчин имеют проблемы с сердцем. Вину всему это является экологическая обстановка, курение, неправильное питание, алкоголизм и многое другое. И возникает такой вопрос, как же все-таки защитить свое сердце, как сделать его сильнее, и что делать, если, к сожалению, уже появились первые симптомы заболевания сердца. А об этом и о многом другом В вопросах кардиологии мы будем говорить с руководителем направления кардиологии университетской клиники «Казань» Гадарием Маратовичем Камаловым. Добрый вечер. Здравствуйте. Гадарий Камалович, у меня первый к вам вопрос. От чего могут начаться проблемы с сердцем? Проблемы с сердцем, это достаточно... Многоплановая вещь, это проблемы с сердцем, это и повышение артериального давления, и ишемическая болезнь сердца, и хроническая сердечная недостаточность, и смерть преждевременно есть такое понятие внезапная смерть, когда это первое и единственное проявление сердечно-сосудистого заболевания. Основная причина сердечно-сосудистых заболеваний ну, практически всегда — это атеросклеротическое поражение сосудов. атеросклероз которые приводят к развитию атеросклеротической бляшки в сосуде, в сосуде сердца. Кстати, сказать, Атеросклероз поражает не только сосуд сердца, он может поражать сосуды мозга и любые другие сосуды. Эта атеросклеротическая бляшка, увеличиваясь в размерах, она содержит холестерин, в какой-то момент не выдерживает напряжение от этого холестерина, и взрывается, лопается, сосуд начинает бороться с этой проблемой, ну как рана, как, как язва. да. И начинается процесс тромбообразования, а тромб это спасает эту бляшку, но закупоривает, к сожалению, сосуды, и, соответственно, развивается сердечно-сосудистая катастрофа. Чаще всего это инфаркт миокарда, хотя инсульт тоже, в общем, таким образом может проявляться. С другой стороны есть заболевания, которые обусловлены Многими аспектами и нарушениями центральной регуляции через мозг, нарушениями функций почек, нарушениями тонуса сосудов, это заболевание, например, артериальной гипертонии, которое характеризуется повышением давления. Когда мы говорим, что у человека давление выше 140 на 90-го, умеют те, кто измеряет артериальное давление, они видят, что есть две цифры. Да? Верхняя цифра называется. Систолическое давление, а нижние цифры ее обычно в быту неправильно называют сердечным давлением. На самом деле они называются диастолическое давление. И вот давление выше 140 на 90 миллиметров тутового столба это как раз является повышенным давлением или артериальной гипертонией. Вот мы с вами уже в общем-то в общих чертах вспомнили два таких серьезных заболевания — гипертония и ишемическая болезнь сердца mm -hmm. почему мы про них в первую очередь вспомнили потому что это наиболее распространенные заболевания вот вы говорите что 30 мужчин страдают сердечно-сосудистым заболеванием, на самом деле 30% населения всего земного шара имеет повышение артериального давления, то есть uh -huh. артериальную гипертонию. То есть и, к этому мы включаем еще и женщин, да? Да, причем uh -huh. это мы включаем женщин, и причем это 30%, включая и молодых, да, то есть uh -huh. и детей даже, да, поэтому, скажем, чем больше возраст людей, тем больше вероятность у них иметь повышенное артериальное давление. Считается, что в возрасте, скажем, старше 50, уже как минимум половина имеет гипертонию, а в возрасте там 80-90, чуть ли не все имеют повышение артериального давления вот а ишемическая болезнь сердца она где-то примерно ну 5-7 может быть 10 населения имеет ишемическую болезнь сердца ишемическая болезнь сердца — это как раз то что характеризуется поражением суставов пардон э, сосудов атеросклеротическим процессом и проявление ишемической болезни это стенокардия, например да? накардии проявляется болью болью в области сердца причем не просто боль боль ведь в общем-то испытывает наверное любой Человек даже здоровый, но mm -hmm. эта боль возникает при физической нагрузке. То есть человек не может выполнить привычную физическую нагрузку. Например, он идет пешком, да, и видит, надо ему успеть на автобус. он начинает бежать быстрее, он вынужден остановиться, потому что у него возникает боль за грудиной. Вот это вот то, что я показываю, это так называемый симптом сжатого кулака. Когда человек говорит о стенокардию, он описывает его, mm -hmm. меня вот так вот сжимает, это вот как раз стенокардия. Она а стенкардией может быть э, провоцирована вот, физической нагрузкой, она может быть провоцирована курением. У некоторых людей стенкардия возникает в морозную погоду, вот, как сейчас ветреная, да, mm -hmm. морозная погода. Вот, в это время они избегают выходить на улицу, когда там, минусовая температура, когда сильный ветер дует. Вот. А проявление... то, что в боку иногда вот колет, это тоже к этому относится? Какой вы говорите? В Баку, когда колет. Баку, коль? Да. Нет. Нет, Баку... Это, это не к этому относится. Ну, да? я не могу сказать категорично, но вот любую боль в области сердца расценивать как сердечно сосудистой патологию, наверное, будет не совсем правильно. Да? Когда мы можем сказать, что это стенокардия, это боль, которая связана с физической нагрузкой, которая прекращается при этом физика, остановился, и через какое-то время эта физическая нагрузка прекратилась, и боль прошла. Да? А боль Баку, ведь она, как правило, бывает, Прокалывающая, кратковременная боль при стенокардии, она продолжается где-то в среднем 5-10 минут. Она редко продолжается дольше, но она не бывает стремительной. О, проколола, да? Это не то. Это, как правило, как раз, когда мы видим такая вот короткая боль, которая секунду продолжается, мы сразу начинаем сомневаться вообще, имеет ли это отношение к сердечно-сосудистой системе или нет. Да? Но в любом случае, конечно, в боль в области сердца, да, в грудной клетке, она всегда для нас подозрительна на... Сердечно-сосудистая патология. Вот это мы говорим про стенокардию. Еще есть боль при инфаркте. Mm -hmm. Инфаркт, он, в отличие от стенокардии, характеризуется тем, что сердечная мышца омертвевает. Некроз сердечной мышцы возникает из-за нехватки кровоснабжения. Сосуд полностью закупорился и не проходит кровь. Это мгновенно происходит, а Вот когда разрыв от бляшки возникает. и э, В этом случае возникает боль. Но это боль интенсивная, она настолько сильная, эта боль, что пациенты зачастую теряют сознание, они даже кричат от боли. Это боль продолжительная, это для нас принципиальный аспект ценокартины. Мы говорим, 5-10 минут продолжается. А такая боль при инфаркте миокарда может продолжаться полчаса и часа, даже больше. Она настолько нестерпимая. Пациент в это время начинает потеть, у него в это время страх возникает, да, у него в это время появляется там, сердцебиение, да, сердце стучит. И в этом случае, конечно же, в первую очередь мы думаем об инфаркте миокарда, а мы рассказываем нашим подопечным, потому что они должны знать симптомы. Да, почему? Потому что надо вызвать скорую помощь, да, скорая помощь приедет, сделает электрокардиограмму, сделает обезболивающее и самое главное направит... В клинику. Вот в клинику, где я работаю, вот, университетская клиника Казань. Это как раз одна из трех клиник в Казани, которая лечит инфаркт миокарда, mm. Скорая помощь. у нас город распределен на районы, вот вахибский mm -hmm. район, например. так. Там, советский район да, — это вот все районы, которые обслуживают наши больницы. Надо, чем быстрее мы привезем этого пациента в клинику, тем быстрее мы сделаем ему вмешательство, восстановим проходимость сосудов сердца. Есть такое понятие, как ангиография, коронарография, стентирование коронарных артерий, когда оставляет специальный каркас и восстанавливает проходимость сосудов. Чем быстрее это сделать, тем меньше миокарда умрет, да, и тогда мы можем спасти пациента от смерти. Вот это одна из, одно из наших направлений нашей университетской клиники. А, вот. а гипертония она может протекать по-разному, а некоторые люди вообще не имеют никаких проявлений гипертонии, даже не знают, что у них давление. Поэтому мы обычно рекомендуем людям знать свое артериальное давление именно для того, чтобы не пропустить развитие гипертонии. Mm -hmm. И когда наши подопечные видят, что давление выше 140 на 90, они измерили, вот, воспользовались обычными вот этими приборами, которые в аптеках продаются автоматическими, кнопочку нажал, измерил артериальное давление. Если он видит, что давление выше 140, на 90 — это первый, второй, третий раз, то, конечно, нужно обратиться к кардиологу для того, чтобы уже диагностировать заболевание и обсудить с врачом, каким образом лечить это заболевание. Угу. вот э, Пройдем к инфаркту. Да. Часто говорят, что это частая болезнь мужчин, и все люди, которые даже, может, не знают в этой сфере что-то, говорят, что это из-за того, что... Мол, мужчины, они более сдержанные не дают эмоции выйти. Там, вы как верите этой былине? Ну, мой опыт жизни говорит о том, что очень часто женщины бывают более сдержанные чем мужчины, и не дают своим эмоции выйти. да Поэтому можем на эту тему подискутировать. Но на самом деле инфаркт миокарда возникает я уже еще раз повторюсь, да, из-за mm -hmm. того, что есть атеросклеротическое поражение сосудов, и есть факторы, которые провоцируют развитие инфаркта карты. Mm -hmm. Стресс среди них находится на одном из важных мест. Это не mm -hmm. причина инфаркта, да, это пусковой механизм. Он запускает, а вот он... сам по себе атеросклероз развился достаточно давно, вероятнее всего, у этого пациента, mm -hmm. да, но в какой-то момент стресс. Точно так же чрезмерная физическая активность. Человек, который не знает, что у него... Больное сердце, он начинает в огороде там, безудержно скапывать до да, горятки и в конечном итоге получает инфарктная карта. Курение в точности также, после курения очень часто возникает инфарктная карта. Но вот насчет стресса, то есть сам стресс является каким-то, может эти, спусковым крючком, да? Можно ну, так сказать. Вы ведь говорите, что правда ли, что у мужчин стресс может быть, да? Uh -huh. вот Дело в том, что у женщин есть женские половые гормоны. Да? Mm -hmm. У мужчин есть андрогены, у женщин есть гистогены. И эти женские половые гормоны они до поры до времени, пока гормональный фон высокий, он является защитным для женщин. Поэтому действительно, э, ну, скажем так, в более молодом возрасте да, женщина имеет инфаркт миокарда реже, потому что незащитные механизмы. Хотя и у женщин, и у мужчин стресс может спровоцировать. В этом плане мужчина может быть несколько более уязвимым. Но у мужчин факторов риска больше химической А вот с возрастом, когда защитные механизмы женских половых гормонов ослабевают, да, в момент старения то все выравнивается и у мужчин, и у женщин в возрасте старше 55-60 лет уже все. И даже потом, по мере взросления, в 70-80-летнем женщины даже чаще имеют инфаркт миокарда, чем мужчины. Понятно, что объяснить только лишь тем, что кто-то более сдержан, а кто-то более эмоциональных в своих переживаниях, вы сами понимаете, не получится. Слишком много тут компонентов, и стресс всего-навсего один, и недалеко не самый важный, хотя и не последнюю роль играет Проявления. Так что будем считать, что волнуйтесь, нервничайте, переживайте, да, и дело-то не совсем в этом на самом деле. Угу. Хорошо, вот э, насчет физических нагрузок, правда, что они изнашивают сердце? Чрезмерные, точнее, физические нагрузки. Чрезмерные физические нагрузки, ну, сразу хочется сказать, у кого физические нагрузки, да? Потому ну, что... допустим, э, у тех, кто... Сейчас ближе к лету, решил подкачаться как-то, да. изменить свое да. тело, да. выглядеть краше, и да. пошел в фитнес-зал заниматься вот этим всем, да. и ему я, тренера Я понимаю, говорят. что вы говорите о некотором молодом человеке, ну, да, да. Да, который угу. решил себя привести в порядок, но угу. времени у него мало, и он, соответственно, сейчас... Решил, немножечко... решил нарастить там. Да. Вероятнее всего, этому молодому человеку или девушке особо ничего не угрожает. Да? Мы ведь говорим все-таки не там о том, какое красивое или некрасивое тело, а именно угу. велика ли вероятность у него сердечно-сосудистой патологии. Правильно, да? Переначиваю, переводя в медицинскую сферу. Наверное, ему ничего не грозит, потому Потому что мы четко себе отдаем себе отчет, что молодой человек любого пола, мужского или женского, априори, по факту своего возраста, он имеет низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Да? В возрасте стар младше 35 лет риск низкий сердечно-сосудистых заболеваний, а вот каждую декаду жизни он увеличивается. И фактически получается, что вот сказать, что он надорвет свое сердце, наверное, будет неправильность. Он может устать, он может переутомиться, он может плюнуть на эти физические нагрузки да, в силу каких-то других, почему потому что мышцы болят. Но ожидать, что его сердце там разовьется, сердечно-сосудистая патология, наверное, нет. При условии, что он исходно здоров. Да? А вот если речь идет о человеке, который действительно имеет сердечно-сосудистые заболевания, ведь проблема сердечно-сосудистого заболевания в том, что оно развивается из-под волью. Ни один человек, у которого развилось сердечное заболевание, не может знать, что оно у него уже есть. Этот mm -hmm. процесс появления атеросклеротической бляшки или повышения артериального давления, он идет очень долго. Ведь сам по себе атеросклеротический процесс уже в 17 лет есть. То есть, в принципе, у любого человека с этого возраста атеросклеротический процесс развивается. Но атеросклеротическая бляшка вот в просвете сосуда маленькая, Uh -huh. Она начинает расти, расти, расти, и пока она, по крайней мере, половину сосуда не перекроет, никто его чувствовать не будет. А потом эта трансклеротическая бляшка или еще больше перекрывает и полностью перекрывает сосуд, что маловероятно, или она просто лопается изнутри, потому что это не просто какой-то кусок uh -huh. камень, да, это такое достаточно многоуровневое. Она развелась, и фактически человек думает, что он здоров, и у него инфаркт, мякот. ничего подобного, он уже был нездоров. Да? А вот в этой категории как раз пациентов, да? а кто это будет говорить, про, про какого человека мы будем говорить? Ну, наверное, мы будем говорить про человека более взрослого, скажем, в возрасте старше 45 лет, мужчины или женщины mm -hmm. старше 55 лет, у которого есть факторы риска. И вот мы с вами уже переходим к следующему важному аспекту, это факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Да? И эти факторы риска, а, они бывают... Ну, двух типов. Бывают неизменяемые факторы риска, мы их называем немодифицируемые факторы риска. Но немодифицируемые — это те, на которых мы не можем повлиять. Это пол, это возраст, это наследственность. То есть мужчина в возрасте старше 45 лет уже по факту своего возраста и пола имеет более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем более молодой. Женщина старше 55 лет имеет более высокий риск сопоставимый с мужчиной старше 45 лет. Если у человека, у какого-либо есть ближайшие родственники, Родители, сестры, братья, которые имели сердечно-сосудистые заболевания, тем более в раннем возрасте умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, я имею в виду ишемическая болезнь сердца или э, гипертоническая болезнь, то это дополнительный фактор риска. Их повлиять на них нельзя, мы их уже принимаем как данность. А есть факторы риска, которые модифицируемые, изменяемые. К ним мы относим. Уровень артериального давления, то есть гипертония, это заболевание с одной стороны, с другой стороны это фактор прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, они увеличивают вероятность развития инфаркта. Гипертония, повышенный уровень холестерина, избыточная масса тела, сниженная физическая активность, сахарный диабет. Ну, вот избыточная масса тела это тоже вот абдоминальное так называемое ожирение это мужчины животом, вот как раз, uh -huh. вот, да, вот ожиревшие, имеют абдоминальный тип ожирения. А женщины, из которых вот есть грушевидный тип ожирения, это немножко другое, это не фактор риска. И вот эти факторы риска курение, да, мы перечислили его или нет, избыточное употребление алкоголя, да, uh -huh. вот это все соответственно, фактор риска. И на них мы можем повлиять для того, чтобы уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Снижайте массу тела, отказывайтесь от курения, отказывайтесь от употребления алкоголя. Mm -hmm. так? Имейте высокую физическую активность, правильно питайтесь, это тоже достаточно серьезные проблемы, и у вас этот риск будет меньше. Да, вот то есть на эти факторы мы можем повлиять? На а... них мы можем и должны повлиять. А -а. И вот если у пациента есть сердечно-сосудистые заболевания, то здесь, конечно, чрезмерные физические нагрузки, возвращаясь к вашему вопросу, угу. они могут негативно повлиять на сердце. Поэтому здоровый молодой человек ничего не грозит, взрослый человек, у которого или есть фактор риска, или уже диагностировано сердечно-сосудистые заболевания, всегда должен Осторожно относиться вот mm -hmm. к чрезмерным, именно я имею в виду не повседневным, а чрезмерным физическим нагрузкам. Mm -hmm. А на те факторы, которые наследственность... И... Ну, на, на, них, на, них, на них никак, да? На них мы повлиять никак не можем. Мы mm -hmm. прекрасно понимаем, что пожилой человек имеет вероятность инфаркта больше, чем mm -hmm. молодой человек. Да? Вот, и мы их воспринимаем как данность, и на них повлиять не можем, но можем повлиять на... Запретить курить или отказать, mm -hmm. убедить его, да, заставить его бегать, в конце концов, по утрам, или ходить, или ходить в бассейн, да, уменьшить массу mm -hmm. тела, отказаться от алкоголя, больше есть фруктов. Вот эти факторы риска мы вот для нас как раз модифицируемые, мы mm -hmm. должны на них повлиять. Да, но это только фактор. Это фактор риска. Mm -hmm. Это то, то есть... что может привести mm -hmm. к заболеванию. Не обязательно приведет. вот молодому человеку, допустим, вот у него э, у кого-нибудь из родителей были серед... проблемы сердца. Да. Но он сам этого не хочет, ему рекомендую да. то, что, дружище, займись вот правильным питанием, здоровым образом жизни, ну, грубо говоря, тогда возможно то, что у тебя наследственность не проявится. Конечно, безусловно. Угу. Более того, даже тому молодому человеку, у которых нет родителей, которые страдали сердечным заболеванием, мы в точности также будем говорить, угу. не надо иметь фактор риска, да? Еще раз объясняю. Пока ты молод, тебе ничего не угрожает. Uh -huh. Но каждая декада жизни, то есть 20-летний курящий молодой человек, в общем-то, сам себе не навредил, кроме того, что это нехорошо. Если уж так вот цинично говорить. Uh -huh. Но в 30 лет, только за счет того, что он в 20 лет курит, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у него возрастает... Примерно в 2, а может даже в 4 раза. В 40 лет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличится уже порядка в 6-8 раз. В 50-10 в раз. То есть, представляете, есть два молодых человека. Один курит, другой нет. Им обоим 20 лет. Но в 50 лет тот, который курит, имеет вероятность развития инфаркта миокарда только за счет курения сейчас. В десятки раз больше, чем тот, который сейчас не курит. Если он прекратит сейчас курить, mm -hmm. достаточно быстро их риск уравняется. Они оба будут в зоне более низкого риска. Вот мы почему говорим, что с молодости надо следить за своим здоровьем. Да? Mm -hmm. Мы думаем о десятилетиях вперед. А пассивное курение как? А то же самое. Кальян, курение... Mm -hmm. да, это не, вот, Допустим, эти... один, вот, один молодой человек курит, Четко другой не курит. Доказано. Пассивное курение так же вредно, mm -hmm. как и курящий человек. Он в таком же уязвимом состоянии находится. Mm -hmm. Кальян... Точности в такой же ситуации уязвимой находится. Mm -hmm. да? Курье сигареты, сигаретный дым да, дым от разложения, соответственно, тех веществ он приводит к увеличению риска. Mm -hmm. ну, теперь Давайте поговорим о профилактике. Yeah. Как, что именно делать, помимо здорового образа жизни, можно поподробнее, чтобы не попасть в зону риска заболевания сердца. Значит, смотрите, итак, мы с вами говорим, что фактически есть понятие изменения образа жизни. Мы с вами его обсудили, да, отказ от курения, физическая активность, питание, да, угу. э -э избыточная масса тела, да, борьба. Вот это все, ну, так скажем, не медикаментозные методы, да. А ведь есть еще фактор риска, который ассоциированы с заболеванием. Например, гипертония, повышение артериального давления. Если давление выше 140 на 90, значит, есть гипертония с одной стороны и фактор риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний с другой стороны. Значит, вероятнее всего, в большинстве случаев придется принимать лекарственные препараты, которые снижают артериальное давление до безопасных цифр. Безопасные цифры — это ниже 140 на 90, то есть 130 на 80, 120 на 70 — это безо безопасные цифры. Значит, человек-гипертоник для того, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, должен постоянно, каждый день принимать лекарственные препараты. К сожалению, чаще всего бывает ситуация, когда люди принимают препараты, когда давление высокое, когда оно нормальное. Они не принимают. Это неправильно, да? потому что давление, мы не знаем, когда оно высокое, когда оно низкое. Любой гипертоник должен каждый день принимать лекарственные препараты. Задача врача — сделать так, чтобы этот препарат мягко снижал давление и пациент его переносил. Да? Вот вам, пожалуйста, медикаментозная профилактика. Другой вариант — это высокий уровень холестерина. Бытует мнение, что холестерин можно снизить, например, с помощью питания. Да? На самом деле это не совсем правда. Оказывается, если ограничить употребление продуктов, которые содержат холестерин, это, ну, в первую очередь, это молочные продукты, жирное масло, да, жирное молоко, там, сметана, так, это вот это все, что содержит холестерин, да. И если уменьшить употребление этих продуктов, то холестерин снизится. На самом деле влияние продуктов не так уж и велико. Максимум, на, чё, на что мы можем рассчитывать для снижения холестерина, это, ну, наверное, процентов 5. А порой нам приходится требовать от пациента, чтобы холестерин снизился ну, на 25-50 на 50 даже процентов. И для этого нужно принимать лекарственные препараты, их называют статины. Вот эти статины тоже надо постоянно принимать, регулярно, всегда, потому что как только человек перестанет принимать статины, препараты, снижающие холестерин, он опять вернется на высокие цифры. Высокие цифры — это фактор риска, это риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сахарный диабет. Высокий уровень глюкозы. Это не просто mm -hmm. сахарный диабет. Глюкоза, она исподвало разрушает весь организм, и в том числе приводит к развитию инфаркта миокарда. И вот для того, чтобы не было этого фактора риска, нужно принимать препараты, снижающие сахар. И это вопрос к эндокринологам, Тут достаточно серьезная вещь. Вот ну, пожалуйста, оказывается, существуют медикаментозные способы снижения факторов риска. Mm -hmm. да? лекарственные препараты. Безусловно, это все нужно обсуждать с кардиологом. Вот у нас есть поликлиническое отделение в клинике университетской, есть стационарное отделение, да, где можно в общем-то, эти вопросы все с врачами обсудить, с нашими кардиологами. Uh -huh. а, следующий вопрос. Опять были нам, можно так сказать, сердечный приступ. Многие говорят, что человек там, пострадал от сердечного приступа, умер от сердечного приступа. А что под собой подразумевает этот самый сердечный приступ? Сердечный приступ. Сердечно-сосудистых заболеваний много. Uh -huh. да? То есть, вот, давайте прямо постараюсь я вам описать. Есть нарушение ритма, есть сердечная недостаточность, есть инфаркт, uh -huh. да, ишемическая болезнь сердца, о котором мы с вами говорили. Есть гипертония, ее проявление гипертонии. Например, гипертонический приступ, гипертонический криз. Все это формально подходит под определение сердечного приступа. Но если мы будем говорить о частоте возможной частоте развития заболеваний, то, наверное, я думаю, что вы спрашиваете именно по приступ инфаркта, болевой приступ. Да? Угу. Вот это вот как раз болевой приступ, это инфаркт миокарда. И я еще раз хочу сказать, что инфаркт миокарда характеризуется тем, что появляется боль, она характеризуется за грудиной. Она интенсивная, очень сильная, нестерпимая, она продолжительная. Очень часто пациенты с ишемической болезнью сердца для снятия боли используют нитроглицерин. Сейчас это в виде аэрозолей, нитроспре, они пшикают, и uh -huh. нитроглицерин сразу в ротовой полости в слизистый всасывается. Вот при инфаркте миокарда нитроглицерин даже не помогает. Поэтому если есть такая боль, интенсивная, продолжительная, нестерпимая, она сопровождается, как правило, с чувством страха, и сердцебиением, портливости, это вот катастрофа сердечно-сосудистых, не просто боль она может 40-50 минут 50 продолжаться, и нитроглицерин не помогает, да, или вообще человек не знает, что он нитроглицерин должен использовать в этих случаях, то, конечно, в этом случае надо не мешк... вызывать скорую помощь, uh -huh. да, чтобы они, во-первых, сделали электрокардиограмму, во-вторых, они обезболивали, они в этом случае используют самые мощные анальгетики, их называют наркотические анальгетики, для того, чтобы эту боль. И они отвезут в одну из трех клиник, да, вот, на привезут к нам, у нас сразу в приемном покое начинает диагностический процесс. Сразу с приемного покоя такого пациента отправляют на стентирование сосудов сердца, да, восстановление проходимости. И мы можем спасти жизнь больному. Точность также МКДЦ, точность также седьмая городская больница. Вот, наверное, сердечный приступ — это именно это. Хотя я бы под сердечный приступ и гипертонический криз точности также от, э, отнес. Да? Внезапное mm -hmm. повышение артериального давления, которое сопровождается там, и болью в сердце, может быть, головокружение. Поэтому вот, давайте ну, постараемся так отнести к сердечному приступу или инфаркт миокарда, или приступ стенокардии, который не снимается привычными стередствами. Да? что значит привычным, естественно, нитроглицерином воспользовался, он не помог, или mm -hmm. привык, что после стенокардии она возникает на фоне, например, ходьбы, да, поднимается по лестнице, остановился, а боль все равно продолжается. Вот это можно считать приступом, и это, в общем-то, повод обсудить с врачом, может быть, даже вызвать скорую помощь. Mm -hmm. Скорая помощь для того и есть, чтобы они приехали, сделали электрокардиограмму, увидели, что она нормальная и успокоили вас, или, наоборот, увидели, что она изменена. Все врачи скорой помощи владеют, даже фельдшеры uh -huh. владеют этим методом диагностики, они видят, что есть изменение на электрокардиограмме, и надо, соответственно, срочно отправлять в кардиологический центр, да, о у нас есть. Uh -huh. Вот таким вот образом. Сколько раз вообще человеку надо необходимо проходить обследование все да, зависит с каким периодом там вот здоровым больным да от возраста ну Здоровое, наверное, я думаю, что, скажем, 20-летнему молодому человеку достаточно проходить обследование, Ну, на мой взгляд, раз в 5 лет. Да? Uh -huh. Если он в возрасте уже 100, ближе к 40 лет, то, наверное, все-таки желательно ежегодно проходить обследование, да, хотя бы раз в 2 года. Но, понимаете, есть, в общем-то, достаточно нехитрые правила, которые позволят разобраться, есть сердечно-сосудистые заболевания или нет. Смотрите. Измерять артериальное давление, согласитесь, это несложно, в общем, да? прибор mm -hmm. практически в каждой семье, наверное, есть. И если артериальное давление не превышает 140 на 90, сам контролем, да, то, в общем-то, уже один фактор риска отсутствует. Да? Потом, если вот появилась плохая переносимость физической нагрузки, да, человек поднимается по лестнице или поторопился и вынужден остановиться, потому что что-то у него перехватило дыхание или заболел, это повод обратиться к врачу. Если же у него все идет гладко, все ровненько, то год вполне достаточно. Там просто проводят Что можно для, анализ, для да? того, чтобы мы смогли исключить сердечно-сосудистые заболевания? Самое простое. Значит, общий анализ крови. Угу. Да? Дальше биохимическое исследование, которое включает в себя холестерин, сахар, функции почек, креатинин, неплохо было бы определить. Да? Это все, в общем-то, рутинные методы исследования. Электрокардиограмма. Да и все, пожалуй. Вот что нам нужно. Ну уровень артериального давления, это тоже медицинское все-таки обследование. Да? Если мы имеем нормальную электрокардиограмму, нормальный общий анализ крови, нормальный уровень холестерина, сахара, нормальный уровень креатинина, да, я боюсь, думаю, что ничего не забыл, если мы не имеем избыточного артериального давления, не курим, да, не имеем избыточной массы тела, имеем высокую физическую активность, посещаем привычно спортивный зал, или там, да, то в общем все у нас хорошо, мы можем четко поставить галочку, здоров. Да, и вернуться к этому вопросу через год. То есть в общем на все обследование уйдет максимум 15-20 минут. А вообще сходы идут люди проверяться. Ну смотрите, во-первых, у нас есть диспансеризация населения, да, которая угу. в общем штука достаточно хорошая, она ведь не только сердечно-сосудистые заболевания позволяет выявлять, да, онкологические, но и сердечно-сосудистые заболевания это важно. Угу. Потом все-таки э сейчас информированность населения повыше стала, да, и если, скажем, молодежь более спокойно относится, хотя молодежь сейчас более так тщательно относится к своему здоровью то взрослые люди тоже приходят, я не могу сказать, что часто, но приходят, обследуются для того, чтобы просто их успокоили, сказали, что у вас все хорошо, никаких проблем, опять получили свои рекомендации да, в отношении борьбы с факторов риска. Но, к сожалению, часто мы видим, что человек абсолютно э Равнодушен, спокоен, у него вроде бы все хорошо, и вдруг в один прекрасный день он оказывается на больничной койке. Это, конечно, трагедия достаточно серьезная. Я mm -hmm. искренне переживаю, когда вдруг ну, я вижу молодого человека, да, там, скажем, 35 там, 40 лет, который вдруг внезапно я говорю: что с вами -то? понятия не имею, у меня было все хорошо. Мы знаем, а вы курили? Да, я курю. Да. А вы занимаетесь спортом? Нет, я не ходил. И мы понимаем, что фактор риска накапливается. И действительно были предвестники того, что он мог получить это сердечно-сосудистые заболевания. По угу. статистике, сколько в Татарстане ну, или в Казани бывают такие случаи сердеч сердечных заболеваний? А статистика едина. Да? Угу. То есть, в принципе, 30% населения земного шара имеет гипертонию, 10-15% имеет э, ишемическую болезнь сердца. Ну, смотрите, Сколько у нас в прошлом году было? У нас было где-то, есть понятие «острокоронарный синдром», да, там порядка двух тысяч в нашей клинике. Ну, я думаю, что примерно сопоставимо да, там, таких вот острых сердечно-сосудистых катастроф в МКДЦ и в седьмой городской больнице, плюс еще другие больницы. Ну, вот Получается, за год там, до десяти тысяч человек, с которыми сердечно-сосудистые катастрофы возникают. У кого-то повторно, у кого-то первый раз. И мужчины, и женщины тут примерно поровну, на самом деле, нет такого, что больше мужчины и меньше женщины. Uh -huh. Вот примерно и вам статистика, а если это сюда, я еще не включал там инсульты, да, которые тоже сосудистая сосудистые патологии, да, поэтому это мы без работы точно не останемся, кардиологи uh -huh. в ближайшее время. Uh -huh. Ну и напоследок, давайте подведем итог, все-таки, что нужно сделать человеку, чтобы… Приходить к вам, но только на обследование, не как в качестве пациента полноценного. И, или, или более того, сказать, что сделать так, чтобы вообще не приходить да. к больным кардиологу. Да? Это, вот, угу. Когда мы говорим о здоровом образе жизни, да, мы все -таки, я к этому вопросу от, отношусь именно с медицинской точки зрения. Да? Угу. Здоровый образ жизни — это высокая физическая активность, безусловный отказ от курения, безусловный. Минимальное количество алкоголя. Прям вот лучше нет, чем «да» избыточная масса тела вы прекрасно знаете как почитать массу тела да? индекс массы тела есть такое понятие знаете как его почитать ну, да? знаю, для того как? чтобы посчитать индекс массы тела надо э, массу тела в килограммах uh -huh. разделить на квадрат роста в метрах массу тела 75 килограммов uh -huh. разделить на ну метр восемьдесят например возведенный в квадрат да? вот uh -huh. тогда мы получим индекс массы тела индекс массы тела он в норме равен 25 25 это вот, ну, такое хорошее это нет. Если больше 25 это избыточная масса тела. Там, если больше 30 это уже ожирение. Вот индекс массы тела должен быть чуть меньше 25. Да? 24, там, 2, ну, 24 вот в этих где-то пределах. Вот. И, соответственно, если есть избыточная масса тела, и тем более, если вы с партнежным метром определили, увидели, что у мужчины окружность стали более 102 см или у женщины больше 94 см, это... Абдоминальное ожирение, что является фактором риска. Поэтому нужно убавить обороты, меньше питаться, mm -hmm. иметь большую физическую активность и, соответственно, обнаружить, что в какой-то момент вы носите уже меньше размер, чем носили, скажем, полгода назад. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, да, значит, нужно принимать лекарственные препараты для того, чтобы снизить артериальное давление. Если есть высокий уровень холестерина, надо бороться, принимать лекарственные. Если есть диабет, лечить диабет. И фактически вот у нас эти вещи, которые являются обязательными для любого человека, вероятнее всего вот ну, такие вот нехитрые, не в общем-то, для меня правила. Это и есть понятие здорового образа жизни. То есть здоровый образ жизни основной? И Это безусловно. Я вам более того скажу. Значит, Смотрите, какая ситуация. Ведь здоровым образом жизни занимаются во всех ну, экономически развитых странах. Да? Uh -huh. В европейских странах, в странах Северной Америки. И начиная с 70-х годов, вот именно немедикаментозным воздействие здоровому образу жизни уделялось огромное внимание. И, скажем, в той же самой Финляндии, которая по климатическим условиям очень похожа на нашу Россию, uh -huh. смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась ну, практически в два раза только лишь за счет здорового образа жизни. Курение, физическая активность, уменьшение массы тела, рациональное питание. Да? Вот, собственно говоря, пожалуйста, результат. У нас, к сожалению, в нашей стране результаты ну, миника радужные, но тем не менее, в последнее время, вот в последние, скажем, 5-7 лет, уже появлялась такая тенденция на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Так что мы находимся в начале длинного пути, но если мы правильно будем воспринимать и начинать надо, конечно же, с молодого возраста понимания, то вероятнее всего мы получим нижение риска, означает значит увеличение продолжительности жизни и качества жизни. Да? То есть будем здоровыми жить mm -hmm. и долго жить. Да. Но если возникнет такая проблема, то мы рядом, мы в центре города, да, университетская клиника, у нас есть кардиологические отделения, у нас есть поликлинические отделения, у нас весь спектр диагностического и лечебного оборудования. Я могу сказать, что наша клиника, это, в общем одна из наших гордостей. Да, мы можем решить, постараться проблему. Может быть, не все, но большинство проблем сердечно-сосудистой системы можем решить. Uh -huh. Хорошо. Ну, на этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был руководитель направления кардиологии университетской клиники Казань Гадаль Маратович Камалов. Большое вам спасибо. спасибо выдали я такие мощные советы для наших зрителей, для меня в том числе, что надо сделать, чтобы к вам приходить ну, просто поздороваться, можно так сказать, там, на такое диагностическое обследование, как полноценный пациент. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание. Прислушайтесь к советам, которые сегодня нам дал Гадель Марадович. Не болейте. Увидимся в следующий четверг, как обычно, в это время в программе «Разговор по чесноку». Меня зовут Роман Полинсков. Увидимся на следующей неделе. До свидания.